Есть такое направление управления активами, то есть не как ремонты делать, а как управлять активами. Но это именно такой руководитель над всеми активами. В больших компаниях есть, соответственно, он занимается установкой стратегических целей. То есть он взаимодействует с функционерами, с бизнесменами, которые владеют компанией. Он не занимается оборудованием, он занимается активами с точки зрения организации все процесса. Чем мы занимаемся в таких проектах, когда есть такая вертикаль, это политика. То есть, если у компании нет политики, то у нас был опыт, когда мы писали техническую политику в области управления надежностью, ТАИР. Ну, для этого директора, скажем так, тоже такая необычная история, но поскольку у нас есть опыт написания документов, вот мы предлагали разные формулировки, формулировки политики в области управления ТАИР. Это вот если вам придется работать на уровне топов, как сейчас говорят.